Дорогие друзья, 18 и 19 марта будет проходить Вегмарт, где мы будем представлены на этой площадке, которая располагается по улице Бауманская, дом 15, второй этаж, формат лофт. На втором этаже я буду делать доклад, вы узнаете много интересного по многим вопросам нашей жизни. Вы можете задать любые вопросы, на которые я и мои сотрудники лично вам ответят на нашем стенде, который будет представлен на Вегмарте. Приходите, не пожалеете.